Привет, друзья! Вы смотрите канал компании OrderFlow Trading и в этом видео мы рассмотрим 4 идеи, как совершить один хороший трейд. Согласитесь, планирование своего торгового дня – важная составляющая активного трейдера. Тема поиска зон поддержек и сопротивлений всегда была горячей среди трейдеров с разными подходами к анализу рынка и принятию торговых решений. Рассмотрим некоторые из таких зон, значимые экстремумы старших таймфреймов. Эти места уже отражали большой интерес одной из сторон участников торгов. Значит, в следующий раз участники рынка могут посчитать эти цены интересными для открытия своих позиций. Не стоит забывать, что именно покупатели и продавцы формируют рыночные движения. Если одна из сторон посчитает цены слишком плохими для открытия своих сделок, а другая сторона увидеть для себя хорошие торговые возможности, остановка рынка и разворот произойдет с большой долей вероятности. Не стоит пренебрегать такими ценовыми уровнями. Скопление значимых зон. Различные уровни нередко могут совпадать в одном большом диапазоне цен. Приятно, когда множество факторов подтверждают вашу точку зрения. Такие скопления уровней могут пополнить ваш торговый арсенал. Очень большой объем в профиле. Рынок не может всегда находиться в балансе, и когда наступает отклонение от устоявшейся зоны стоимости, рынок может перейти в трендовую фазу. Такие балансы с большими объемами могут сдерживать агрессивные настроения трейдеров и дать хорошее место для поиска торговой возможности. Экстремальный объем в кластерах. Зоны с такими кластерами, которые можно определять в платформе АТАС при помощи индикатора Cluster Search, Самые свежие относительно остальных типов зон и более всего могут быть интересны дейтрейдерам. Появление экстремальных объемов свидетельствует о большой заинтересованности участников рынка и реакция участников торгов на такие зоны очень вероятна. Дополнив этот список своими уникальными наработками и тактиками, трейдер сможет как минимум отфильтровать нежелательные сделки при составлении торгового плана. Ставьте лайк, если этот чек-лист был вам полезен и пишите в комментариях, что бы вы добавили в этот список. До встречи в следующих видео!